Введение. Безмолвное знание являлось составной частью жизни и деятельности магов или шаманов в Древней Мексике. Согласно Дон Хуану Матусу, магу-учителю, познакомившему меня с миром, познаваемым магами, безмолвное знание было тем заветным конечным результатом, на достижение которого они направляли все свои действия и мысли. Дон Хуан определял безмолвное знание как такое состояние человеческого сознания, при котором все, присущее человеку, внезапно открывается, но не уму или интеллекту, а всему его существу, он объяснял, что во Вселенной существует такая полоса энергии, которую маги называют человеческой полосой. И эта полоса представлена в человеке. Дон Хуан говорил, что маги-видящие, которые непосредственно видят энергию так, как она течет во Вселенной, также видят, что человек – это конгломерат энергетических полей в виде светящейся сферы. При этом человеческая полоса проходит сквозь светящуюся сферу слева направо, под некоторым углом, образуя на ней полосу плотной светимости, вытянутой руки. Ширина человеческой полосы равна приблизительно одному футу 35-40 см. Безмолвное знание Дон Хуан объяснял как взаимодействие энергии внутри этой полосы взаимодействие, которое мгновенно открывается тому магу, который достиг внутренней тишины. Дон Хуан говорил, что обычный человек имеет намеки о таком взаимодействии энергии. Человек интуитивно догадывается об этом и пытается делать выводы о том, как это происходит и что из этого выйдет. Маг же получает всю полноту этого взаимодействия внезапно и подобно взрыву, всегда, когда это потребуется. Дон Хуан уверял меня, что прелюдией к безмолвному знанию является такое состояние восприятия человека, которое маги назвали «внутренней тишиной», состояние, свободное от внутреннего диалога и даже от мыслей. Однако, как Дон Хуан не старался мне втолковать что такое безмолвное знание, сколь ни были просты и доходчивы его определения, они оставались для меня туманными, таинственными и малопонятными. Видя это, Дон Хуан в дальнейшем постарался говорить со мной еще более простым языком, и даже привел, который сам Дон Хуан назвал читателями бесконечности, мне наиболее запомнился. Термин читатель бесконечности может показаться метафорой, на самом же деле это скорее феноменологическое описание магического условия восприятия, сделанное Дон Хуаном. Он говорил мне, что это магическое условие согласовывается с целями и ожиданиями современного человека. Человек 21 века имеет особую склонность к чтению. Текстом может быть что угодно, книга, компьютерная распечатка, письмо, учебник, инструкция по пользованию и так далее. В своих беспрерывных попытках, направленных на поиск решений и ответов, маги Древней Мексики обнаружили, что при условии внутренней тишины, сознание человека может легко перейти к прямому восприятию энергии на заднем плане чего-нибудь или на горизонте. В качестве горизонта маги использовали небо, горы и даже стены своих жилищ. Они были способны видеть энергию, отраженную от этого горизонта, так же отчетливо, как мы видим фильм на экране. Они описывали этот феномен как зрительное проявление энергии в виде оттенка. Точнее, они описывали этот феномен как зрительное проявление энергии в виде оттенка. Точнее, пятна красноты на горизонте гранатового цвета. Маги называли это гранатовым пятном. Эти маги утверждали, что гранатовое пятно превращается в образы, которые они видели так же, как кинофильм. Людей, достигших такого восприятия, называли наблюдателями бесконечности. Дон Хуан считал, что поскольку я люблю читать так же сильно, как древние маги любили смотреть, а может быть и сильнее, то мне больше подходит не наблюдение бесконечности, а чтение ее. С помощью Дона Хуана мне стало очень ясно, что быть читателем бесконечности не означает читать энергию, так как читают газету. Это происходит так. Слова становятся ясно сформулированными, одно переходит в другое, образует целые понятия которые появляются и затем исчезают. Искусство мага состоит в том, чтобы иметь доблесть собрать и сохранить слова, до того, как они канут в забвение, заменяясь новыми словами и понятиями никогда не кончающегося потока сознания. Также Дон Хуан объясни, представителям которой был он сам, могли достигать безмолвного знания после того, как входили в его матрицу внутреннюю тишину. Мой учитель говорил, что для магов внутренняя тишина была вершиной, имеющей столь большое значение, что они считали необходимость достижения ее главным условием магии. Дон Хуан так горячо и убедительно говорил о безмолвном знании, что заразил меня желанием достичь его. Я буквально жаждал войти в состояние безмолвного знания и был готов приступить к экспериментам немедленно. Мне казалось, что я не имею права терять ни секунды, и я попросил Дона Хуана в двух словах рассказать мне о необходимых процедурах, но он только рассмеялся. «Отважиться войти в мир магов совсем не то, что сесть за руль автомобиля. Для того, чтобы водить машину, тебе необходимо всего лишь прочитать инструкции и правила, но чтобы войти во внутреннюю тишину, ты должен намереваться делать это». «Ну как же я должен намереваться сделать это?» – настаивал я. «Как намереваться?» «Только намереваясь». Человеку наших дней невероятно трудно представить себе, что можно добиться чего-то без каких-либо процедур. Современный человек – функций. Он постоянно делает какие-то записи, составляет графики, ищет тайный ноу-хау. Но, как говорил Дон Хуан, в мире магов процедуры и ритуалы являются только средством для привлечения и фокусировки внимания. Они созданы для усиления фокусирования интересов и решительности. Дон Хуан считал, что современный человек зачарован словом, он, кажется, наслаждается речью так, будто говорит в первый раз. Кажется, этим объясняется такое значение слова. Произнесение заклинаний, похоже, относится к времени влюбленности в слово. Маги считают, что в длинных рядах произносившихся слов содержалась гипнотическая сила. Маги, благодаря силе своих практик и своим целям, опровергают силу слова. Они сами называют себя навигаторами в море неизвестного. Для них навигация – вполне реальное действие, означающее переход из одного мира в другой, во время которого не теряются ни трезвость, ни силы. Для того, чтобы совершить такой трюк навигации, не нужны никакие процедуры, упражнения и последовательные шаги. Для того, чтобы совершить такой трюк навигации, не нужны никакие процедуры, упражнения и последовательные шаги. Только одно абстрактное действие определяет все – акт усилия нашей связи с силой, пронизывающей всю Вселенную, которую маги называют намерением. Поскольку мы живы и наше сознание работает, мы уже прочно связаны с намерением. Единственное, что, по словам магов, нам необходимо, это сделать связь с намерением – вершины наших сознательных действий, а акт осознавания связи с намерением, является еще одним определением безмолвного знания. Что касается методов и упражнений, то в процессе общения с Доном Хуаном Матусом я обнаружил следующее. Для того, чтобы достичь безмолвного знания, человек должен стать здоровее, чище и целеустремленней. А для того, чтобы намереваться, человек должен быть в отличной физической форме, иметь прекрасный ум и обладать ясным духом. Как говорил Дон Хуан, маги Древней Мексики, уделяли огромное внимание физическому и умственному маг, также должен обладать этими самыми основными качествами. Я неоднократно мог оценить справедливость этих требований, наблюдая за Доном Хуаном и его 15 друзьями-магами и восхищаясь их великолепным состоянием физического и умственного равновесия. Однажды я спросил Дона Хуана, почему маги обращают так много внимания на физическое состояние человека. Тот долго удивлялся моему вопросу. Сказать по правде, годы я больше верил в духовную сторону человека. Возможно, я не слишком верил в то, что она вообще есть, а скорее был склонен подозревать, что таковая существует. По моему убеждению, Дон Хуан являл из себя типичный пример духовного существа. Маги вовсе не духовны, отвечал мне Дон Хуан. Они очень практичные существа. Разумеется, известно, что маги или шаманы, зови их как хочешь, обычно выглядят эксцентричными или даже безумными. Наверное, именно это заставляет тебя думать, что они духовные. На самом деле маги только кажутся безумными, поскольку стараются объяснить необъяснимые вещи. Слушающие магов полагают, что те непоследовательны и несут чушь. Но с точки зрения мага, общение мага – это совсем не чушь, а просто тщетные попытки дать чему-то полное объяснение, тогда как оно ни при каких обстоятельствах не будет полным. Дон Хуан говорил мне, что маги в Древнем Мексике открыли и разработали целую серию упражнений, которые они назвали магическими пассами для достижения наилучшего физического и умственного состояния. Мой учитель говорил, что эффект магических пассов был столь ошеломляющим, что с течением времени они стали важной составной частью жизни магов. Дон Хуан рассказал мне, что древние маги вводили некоторые пассы в свои ритуальные действия, но тщательно скрывали и камуфлировали их, поскольку считали и обучение им, и их использование таинством. Дон Хуан неоднократно говорил, что ритуалы являлись бессмысленным набором действий, однако, чем глупее они были, тем искуснее маги вплетали и прятали в них то, что имело высочайшую ценность. Во время моего общения с миром Дона Хуана, обучение магическим пасам и их использование было такое же тайной за семью печатями, как и в глубокой древности, правда это уже не сопровождалось ритуальными действиями. Дон Хуан говорил, что ритуалы уже не пользуются успехом ввиду своей ненужности, а современные маги больше интересуются конечным результатом и действенностью. Однако он запретил мне говорить о магических пасах с кем-либо из его учеников, да и вообще с кем-либо из непосвященных. Свое требование он объяснял тем, что заниматься ими нужно крайне осторожно, иначе они могут оказать нежелательный эффект. Изучать и пользоваться ими может лишь тот, кто серьезно вступил на путь воина. Вместе со мной Дон Хуан обучил большому числу магических пассов и трех других своих учеников – Тайшу Абеляр, Флоринда Дон Грау и Карл Тикс. Но кроме обилия знаний, Дон Хуан оставил нам уверенность в том, что мы – последние в его магической линии. Это породило задачу найти новые пути для распространения знаний, накопленных в его линии. Я должен прояснить очень важную вещь. Дон Хуан Матус никогда не был заинтересован в широком обучении своим знаниям. Он был заинтересован в продолжении своей магической линии, мы, четверо его, моя в продолжении своей магической линии. Мы, четверо его учеников, были своего рода средством продолжения. Сам Дух, говорил Дон Хуан, выбрал нас и привел к Нему, сделав таким образом продолжателями его линии. Поэтому он взял на себя титанический труд передавать нам все, что он знал о магии и о развитии своей линии. Обучая меня, он нашел, что моя энергетическая конфигурация кардинально отличается от его собственной, что могло означать только одно конец его линии. Я часто говорил дон Хуану, что, каковы бы ни были невидимые различия между нами, сама эта идея мне ненавистна. Его аргументов я не понимал, но твердо знал одно – у меня нет никакого желания нести на себя груз ответственности последнего представителя магической линии Дона Хуана. «Хотя и кажется, что маги ничего не делают, кроме как принимают решения, на самом деле они не решают», – объяснил Дон Хуан. «Они только видят результаты. Я ничего не делал для того, чтобы выбрать тебя, и не старался, чтобы ты стал таким, каков ты есть». Стало быть, поскольку я не выбирал того, кому передам свои знания, я просто принял человека, посланного мне духом. Этим человеком, казался ты, окончание его линии не имеет ничего общего ни с ним, ни с его усилиями, ни с провалом или успехом его как мага, идущего полной свободы. Он понимал, что окончание его линии является выбором за пределами человеческого уровня, сделанным не каким-то существами, а безличными силами вселенной. «Все мы, четверо его учеников, я и три женщины, приняли то, что Дон Хуан называл нашей судьбой, но приняв ее, мы лицом к лицу столкнулись с тем, что он назвал закрытием за собой двери. Иными словами, мы взваливали на себя ответственность распорядиться полученными от дон Хуана знаниями по своему усмотрению, и каковы бы ни были наши решения неукоснительно выполнить его». Прежде всего мы задали себе решающий вопрос, что делать с магическими пассами, составной частью знаний Дона Хуана, пропитанной прагматизмом и имеющий строго прикладное применение. Мы приняли единогласное решение учить им всех и каждого, кто только захочет. Желание снять с магических пассов ареал тайны, рассекретить то, что тысячелетиями оставалось недосягаемым, диктовалось прежде всего нашей абсолютной убежденностью в том, что мы являемся последними представителями линии Дона Хуана. Для нас стало невероятным унести с собой секреты, которые нам не принадлежат. Скрывать магические пассы в тайне не было нашим решением. То мы попытались создать своего рода сплав из четырех видов упражнений, поскольку обучались мы отдельно друг от друга. Наше обучение строилось исходя из физического и умственного состояния каждого из нас, так что мы имели несколько видов упражнений. Мы стремились создать такие упражнения, которые подходили бы всем. Наша работа увенчалась успехом, слегка изменив исходное упражнение, нам удалось создать целый комплекс, мы называли его Tensegrity Это архитектурный термин, обозначающий такое свойство каркасных структур, содержащих элементы, постоянно или эпизодически находящиеся под напряжением, при котором все они, элементы, работают с максимальной эффективностью и экономией. Необходимо объяснить, что, собственно, представляют из себя магические пассы, открытые, как говорил Дон Хуан, магами древних времен. Мне хотелось бы уточнить, термин «древние времена» для Дона Хуана означал тысяч, 7000 тысяч лет назад. То есть, с точки зрения современного научного подхода к развитию человечества, цифры, можно сказать, несуразные. Я спорил с Доном Хуаном, доказывая ему, что между его точкой зрения и взглядами ученых есть расхождение, и просил назвать его более реалистическую цифру. Он утверждал, что его точкой зрения и взглядами ученых есть расхождение, и просил назвать его более реалистическую цифру. Он утверждал, что это факт: 7 тысяч десять тысяч лет назад жители нового света касались таких глубин Вселенной и восприятия, в которые современный человек вникать еще не начал. Несмотря на различия в наших мнениях, тайна, которая окружала магические пассы в течение веков и тот эффект, который они произвели, глубоко изменили мое отношение к ним. В этой работе я представляю личное отражение этого влияния. Я чувствую себя обязанным начать разъяснение данного предмета в том же порядке, в каком это делали мне, а для этого мне придется вернуться к началу ученичества у Дона Хуана. Начал он с рассказов о великолепном физическом состоянии древних магов. Дон Хуан бесконечно говорил о необходимости тренировок, уверяя, что маг должен иметь гибкое, подвижное и сильное тело. Только с таким телом, настаивал он, можно достичь вершины, к которой стремится всякий маг, безмолвного знания. Хладнокровие и прекрасная физическая форма – вот что было самым важным для тех мужчин и женщин, как-то однажды поведал мне Дон Хуан. Трезвость и прагматизм это – это небавные и необходимые качества для достижения безмолвного знания, для входа в другие области восприятия. Строго говоря, для навигации в неизвестном нужна отвага и смелость, но не безрассудство и беспечность. Для того, чтобы уравновесить отвагу и безрассудство, маг обязан быть крайне трезвым, осторожным, искусным и находиться в великолепной физической форме. Дон Хуан говорил, что в жизни магов есть пять вещей, которые служат для достижения безмолвного знания. Этими вещами являются, первое – магические пассы, второе – энергетический центр человека, называемый центром принятия решений, третье – перепросмотр, который является средством для увеличения сферы осознавания. Четвертое — Сновидение – настоящее искусство, разрушающее рамки обычного восприятия. Пятое — Внутренняя тишина – исходное состояние восприятия, от которого отталкиваются маги, чтобы воспринимать то, что им необходимо. Магические пассы Впервые Дон Хуан начал разговор со мной о магических пассах с нескольких презрительных замечаний относительно он, оглядывая меня с головы до ног. «Еще немного, и ты начнешь жиреть. Я вижу на твоем теле следы усталости и разложения. У тебя, как и у многих представителей твоей расы, на загривке складки, как у быка. Пора тебе серьезно заняться магическими пасами. Они – самое главное открытие древних магов. О магических пасах Дон Хуан говорил и раньше, правда, только вскользь. Тогда, в тот позорный момент, я даже не мог припомнить, слышал ли я от него что-нибудь о пасах. О каких магических пасах ты говоришь, Дон Хуан? Удивленно спросил я его. Как я могу относиться серьезно к тому, чего не знаю? «Не делай из меня дурака», – произнес Дон Хуан. И на лице его появилась неприятная улыбка. Я не только неоднократно говорил тебе о них, но многие из них тоже знаешь. Все это время я постоянно учил тебя магическим пассом». Он был, конечно, прав. В ту минуту я вел себя отвратительно, но меня можно простить, я не ожидал такого открытого разговора и был ошеломленным. Сообщение Дона Хуана о том, что он давно учит меня пассом, сбило меня с толку. Я начал протестовать, заявлял, что ничего о них не знаю, горячился так, словно в тот момент на карту была поставлена моя жизнь. «Не кипятись, а то так, словно в тот момент на карту была поставлена моя жизнь». «Не кипятись, а то загоришься!» – пошутил Дон Хуан. «Как ты здорово умеешь защищаться!» «Я не хотел обидеть тебя!» – он мимикой показал, что просит извинения. Это было так комично, что я засмеялся. «Я с некоторого времени заметил, что ты повторяешь за мной мои движения!» – пояснил Дон Хуан. «И начал показывать тебе магические пассы, надеясь на твою память!» «Сколько раз ты спрашивал меня, зачем это я трещу суставами? Мне понравилась твоя фраза, давай их так и назовем!» «Предь так и говори, потрещать суставами», – сказал он. «Я показал тебе десять различных способов потрещать суставами. Каждый из них является магическим пасом и служит для совершенствования моего тела и твоего». Магические пасы, о которых говорил Дон Хуан, для меня были всего лишь трещанием суставами. Он иногда как-то странно двигал руками, ногами и телом. Я думал, что он таким образом подтягивается, расправляет кости и связки. Результатом его телодвижения был треск и хруст. Честно говоря, мне казалось, что Дон Хуан таким образом просто развлекается, сам веселит меня». В своей обычной вызывающей манере он как бы провоцировал меня повторять эти упражнения, и даже иногда я повторял, но добиться того, чтобы суставы у меня тоже потрескивали, мне никогда не удавалось. Однако я запомнил все те упражнения, которые он показывал мне. «Но почему их называют магическими пассами?» – допытывался я. «Они не просто называются магическими», – отвечал Дон Хуан. «Они в самом деле магические. Я не могу тебе объяснить словами, почему это происходит, но это так». Эти упражнения – не просто зарядка или способ укрепления тела. Они помогают достичь оптимального состояния. Они пронизаны намерением тысяч магов. Даже если ты непроизвольно выполняешь их, это помогает останавливать работу ума. «Что ты хочешь сказать?» – я с сомнением посмотрел на него. «Как они могут остановить работу ума?» «Все, что мы делаем в этом мире», – пояснил он, – «мы узнаем и идентифицируем, преобразуя в линии подобие». Дон Хуан силился найти соответствующие выражения, чтобы ответить мне. Он помолчал, словно подыскивая нужные формулировки. Я тихо сидел. Я очень мало знал о предмете, о котором мне даже страшно было подумать. Тогда меня раздирало простое любопытство. Я хотел узнать, что же представляют из себя эти таинственные магические пасты. Ночью долг объяснять мне элементарные по его мнению вещи. Мы сидели в доме и пили чай из пахучих листьев, сорванных с одного из кустов, которые во множестве росли около нашего дома. Дон Хуан извинился, сказав, что хочет вздремнуть. В течение суток, днем и ночью Дон Хуан ненадолго ложился и спал. Чаще всего это продолжалось не более двух часов. Когда он сильно уставал, он спал в шесть часов. Но опять же, не подряд, а три раза по два часа с небольшими перерывами между ними. После этого случая мы долго больше не возвращались к разговорам о магических пассах. Как-то раз по прошествии некоторого времени Дон Хуан внезапно продолжил объяснение. Причем сделал это так, словно после первого разговора на эту тему прошла максимум одна минута. Я чуть не столбенел от неожиданности, мне потребовалось некоторое время, чтобы ухватить нить полузабытого разговора. Что касается людей, то для них существуют линии подобия, сказал он. Это линии некоторых вещей, либо похожих друг на друга, либо связанных между собой предназначением некой определенной целью. Например, если я произнесу слово вилка, ты сразу вспомнишь и другие предметы, связанные с ней: ложку, нож. Вспомнишь и другие предметы, связанные с ней: ложку, нож, скатерть, салфетку, тарелку, чашку, блюдце, бокал вина, суп с клетками, банкет, вечеринку, праздник. Можно до бесконечности перечислять вещи, так связанные между собой. Практически все, что мы делаем, имеет подобную связь. Маги же видят довольно странную вещь. Все эти линии родства, все эти линии вещей, так связаны между собой целью или предназначением, ассоциируются с человеческой идеей о том, что все предметы вечны и неизменны, как Слово Божье. «Почему в твоем объяснении присутствует Слово Божье, Дон Хуан? Что общего оно имеет с тем, о чем ты мне рассказываешь?» – поинтересовался я. «Все общее! Мне кажется, что в наших умах вся вселенная похожа на Слово Божье. Она абсолютно и неизменна. Так и мы ведем себя. В глубинах нашего ума есть ограничитель, он не разрешает нам остановиться и убедиться в том, что это самое Слово Божие, в том виде, в каком мы его принимаем и понимаем, принадлежит мертвому миру. С другой стороны, живой мир находится в постоянном течении, потоке, он движется, он изменяется, меняет направление движения. Магические пассы называются магическими потому, что, выполняя их, тело понимает все вокруг нас, вместо того, чтобы быть закрепленным в неизменных линиях подобия, движется и течет. А если все во Вселенной является течением, потоком, то его можно остановить. Можно построить дамбу, которая остановит или изменит этот поток. Слова Дона Хуана вызвали во мне странную реакцию. Мне показалось, что я чувствую угрозу, но не себе лично, а тому, к чему я был предназначен. Впервые я явственно ощутил, что Дон Хуан намеренно пытается разозлить какую-то мою часть, которая совсем не является мной. Запутавшись в противоречиях, я молчал и вдруг услышал свой собственный голос. Я говорил, хотя могу поклясться, не собирался этого делать. Все происходило помимо моей воли. Но, Дон Хуан, уж не хочешь ли ты сказать, что каждый раз, когда ты потрескиваешь суставами, или я повторяю за тобой твои движения, во мне происходят какие-то изменения? Я вижу, что часть тебя, которая не является тобой, разозлилась, — воскликнул Дон Хуан и рассмеялся. Меня снова сдавили внутренние противоречия. Что-то во мне злилось, но это что-то не было мной. Дон Хуан взял меня за плечо, и голова у меня болтается на ставшей мягкой шее. Однако действие Дона Хуана возымело мгновенный эффект, я сразу успокоился. Он усадил меня на остатки кирпичной стены. Там было полно муравьев, и я никогда сам не садился туда, потому что муравьи тут же заползали мне под одежду. Однако сейчас они вели себя очень странно. Они хаотично бегали вокруг меня, казались возбужденными и сбитыми с толку. Мне стало любопытно, и я с интересом наблюдал за ними, ожидая, когда они начнут заползать на мое тело, на грудь и горло. Слова Дона Хуана отвлекли меня, и я забыл о муравьях. «Не беспокойся, муравьи не полезут на твое тело», – произнес он, угадывая мои мысли. «Сейчас ты заряжен необычной энергией, продуктом твоих внутренних противоречий. Муравьи считают, что ты непроницаем и опасен. Они будут бегать вокруг, не причиняя тебе никакого вреда, пока ты или не встанешь, чтобы уйти, или пока твоя энергия не придет в норму. А теперь я отвечу на вопрос, который задал твой ум, намереваясь задеть меня. Так вот, я могу сказать тебе, что всякий раз, когда мы выполняем магические пасы, мы изменяем основную структуру самих себя». Мы перекрываем дамбой тот самый поток, который, как нас учили, является неизменным набором голосом, совсем не похожим на мой собственный. Я попросил Дон Хуана привести мне пример строительства дамбы на потоке, о котором он говорит. Я пояснил, что хочу представить его в своем уме. В своем уме? Ты бы лучше постарался запомнить правильные названия вещей. То, что ты именуешь своим умом, вовсе не твой ум. Маги убеждены, что наш ум Это инородный объект, который одевается на каждого из нас. Прими это как должное и не требуй от меня дополнительных объяснений. Не спрашивай, кто его одел на нас и как». После этих слов я опять почувствовал угрозу, причем теперь это ощущение было значительно явственнее. Меня захлестнула волна безотчетного страха, но ее источником был не я, однако она, казалось, была привязана ко мне. Дон Хуан что-то делал, и его действия казались мне магически положительными, но невероятно отрицательными одновременно. Я видел в них попытку разрезать тоненькую пленку, которая была приклеена ко мне. Не мигая, он посмотрел мне прямо в глаза, затем отвел взгляд и произнес. Хорошо, я приведу тебе пример, о котором ты просишь. Посмотри на меня. В моем возрасте у меня должно быть высокое кровяное давление. Если бы я пошел к врачу, он принял бы меня за старого индейца, питающегося плохой пищей, зараженного неуверенностью и расстройствами. Исходя из всего этого, да еще учитывая, сколько мне лет, доктор предположил бы, что у меня гипертония – вполне закономерный результат. И в то же время, продолжал Дон Хуан, давление у меня в совершенном порядке, но не потому, что я физически сильнее среднего мужчины или благодаря моим генетическим данным. Магические пасы заставили мое тело разрушить линию поведения, которая ведет к гипертонии. Говорю тебе совершенно честно, что каждый раз, когда я пощелкиваю суставами, выполняя магические пасы, я блокирую поток ожиданий и поведения, который обычно ведет к гипертонии. Могу еще один пример привести? Ты знаешь, как подвижны у меня колени? Ты вообще заметил, что я значительно более подвижен, чем ты? Я могу сгибать ноги так же легко, как это делает ребенок. Магическими пассами я построил мои ноги, как у большинства людей, неповоротливыми. Больше всего меня удручало то поразительное обстоятельство, что Дон Хуан, который по возрасту ходил со меня в дедушке, на самом деле выглядел значительно моложе меня. По сравнению с ним я казался упрямым, суетливым, почти окостеневшим стариком. Дон Хуан был бодр, подвижен. Казалось, что он никогда не устает. То есть он обладал качеством, которым, по идее, должен был обладать я, юностью. Дон Хуан неустанно повторял мне, что юность никак не связана с возрастом, и при этом очень радовался. После обидных слов Дона Хуана во мне произошел взрыв энергии. «Но как ты всего этого добился?» – огорченно спросил я его. «Я победил свой ум», – спокойно ответил он и широко раскрыл глаза, изображая мое изумление. «У меня нет ума. Мне ничто не говорит о том, что я должен стареть. Я не выполняю договоренности, которых не заключал. Запомни, маги никогда не выполняют обязательств, которых никогда не брали на себя. И старость – одно из таких обязательств». Некоторое время мы молча сидели. Я размышлял, гадая, какой эффект во мне могут вызвать его слова. Мое, как я его называл, внутреннее психологическое единство, снова, разрывало. снова разрывалось. Два ответа слышались во мне. С одной стороны, я совершенно не принимал ту, казалось, чепуху, которую мне проповедовал Дон Хуан. С другой стороны, я не мог не признать, что все его замечания абсолютно справедливы и точны. Дон Хуан был стар и в то же время стариком не был. Более того, по сравнению со мной, он казался юношей. Он не зависел ни от затрудняющих жизнь мыслей и привычек, ни от образцов поведения. Он был свободен, в то время как я находился в плену мелочных, пустопорожных рассуждений о себе, которые, как меня вдруг осенило, вообще не являлись моими. Эта мысль пришла ко мне впервые и поразила меня. Кое-как, обретя некое подобие контроля над своими взаимоисключающими рассуждениями, я спросил Дону Хуана, а кто и как изобрел эти магические пасы? никто их не изобретал резко ответил дон хуан если считать что они были кем-то придуманы придется признать что это работа ума а это не соответствует истине древние магии во время практики сновидения обнаружили что двигаясь определенным образом можно прервать поток мыслей и действий. Следовательно, магические пасы являются продуктом состояния не можно прервать поток мыслей и действий. следовательно магические пасы являются продуктом состояния не ума или точнее такого состояния в котором ум отключен. Для того, чтобы сновидеть, практикующие должны полностью контролировать себя, и результатом в этом случае будет полет ума. Что имеешь в виду под фразой «полет ума», Дон Хуан? Основной способностью древних магов было умение владеть своим умом. Они обнаружили, что если озадачить обуздать ум вниманием, особенно тем, которое они называли вниманием сновидения, то ум улетает, и тогда практикующему становится абсолютно ясным постороннее происхождение ума. Я был ошеломлен услышанным и почувствовал в себе желание узнать больше но некое странное чувство останавливало меня. Мне видели страшные результаты моего любопытства. Я явственно почувствовал что-то вроде гнева Господня. Он спустился на меня, и я догадался, что затронута тема, скрытая от нас самим Богом. Сделав над собой усилие, я преодолел страх. «Что ты хочешь сказать?» Я снова услышал свой голос как бы со стороны. «Что, что, что ты имеешь в виду дисциплиной? Я не имею в виду грубое следование заведенному порядку. Маги понимают дисциплину как способность безмятежно встречать странности, выходящие за рамки наших ожиданий. Для них дисциплина – это волевой акт, который дает им способность принимать без сожалений и ожиданий все, с чем бы они неожиданно не столкнулись. Для мага дисциплина – это целое искусство. Искусство встретиться лицом к лицу с бесконечностью и не дрогнуть при этом. Но не потому, что маг черств, а потому, что он преисполнен благоговение. То есть, проще говоря, я бы назвал дисциплину искусством испытывать благоговение. Итак, благодаря дисциплине, маги побеждали свой ум, вещь и народную. Дон Хуан сказал мне, что в сновидениях маги Древней Мексики открыли движение, способствующее усилению тишины и создающее особое ощущение полноты и благополучия. Оно им понравилось настолько, что маги пытались ввести себя в это состояние даже в период бодрствования. Вначале, как говорил мне Дон Хуан, маги считали, что это сновидение создает настроение благополучия, но попытки вызвать это настроение оказались бесполезными. Потом маги заметили, что когда в процессе сновидения их охватывало чувство благополучия, они непроизвольно делали некоторые движения. Запоминая их по крупицам, маги затем создали комплекс движений, которые, как они предполагали, являются автоматической реакцией тела во время сновидения. Вот так и появились магические пассы. Успех вдохновил древних магов, и они начали систематизировать движения, делать из них целые системы. Идея была проста. В сновидении тело человека спонтанно двигается под действием некой силы, которая знает результат и ведет человека к нему. Маги считали эту силу своего рода клеем, который связывает наши энергетические поля, тем самым делая нас единым целым. Среди множества других вещей магические пассы стали для древних магов базой для навигации в неизвестном. Маги разработали основные критерии выполнения пассов, которые сейчас, если иметь в виду тенсегрити, стали одним критерием. Называется это насыщение, потому что маги буквально бомбардировали свое тело множеством различных пасов, понимая, что только так связывающие нас силы дадут максимально возможный эффект.